Добрый день, меня зовут Софья Константиновна, я врач-терапевт, представляю город Белгород. Сегодня я посетила курсы мощили Андрея Ивановича в поликлинике в клинике Мегастом. Хочу выразить благодарность за предоставленную информацию по обучению эндонтии под микроскопом. Высший уровень эндонтии должен проводиться именно под оптическим увеличением. Спасибо большое, Андрей Иванович, что вы рассказали, разложили по полочкам все индивидуальные аспекты лечения, прохождения, нахождения гстефканала. И вы рассказали разницу просто лечения механического без применения микроскопа и с применением оптики. Действительно, разница весомая. Я благодарю компанию Магестом, что они предоставляют возможность обучения как начинающих стоматологов, так и тех, кто стремится развиваться. И советую посещать такие курсы, потому что здесь вы найдете все ответы на свои вопросы.